Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о карандаше, а в частности о карандаше от фирмы, от компании Пика. У меня уже появился опыт работы с ним на протяжении одного года где-то я работаю. До этого я покупал еще некоторые фирмы более дешевые такие, скажем, попробовал. Но там неудобно и некомфортно. В общем, ну, сами понимаете, все что дешевое, как правило, поэтому оно так дешево и стоит. И вот купив пику, то есть мы вдвоем работаем, мы вдвоем очень довольны. Здесь грифели, которые отдельно покупаются и которые вставляются. То есть, в принципе, я вот купил два карандаша себе и рабочему. И одну упаковку грифелей. И то есть мы эту упаковку грифелей, там их, по-моему, 10 штук. Мы за год еще их не истратили. То есть уже подходит к концу, там пару штук осталось, наверное. Но все же еще пока... Хватает. То есть, по большому счету, расход достаточно маленький, я скажу. Поначалу я брал и подтачивал постоянно карандаш, потому что здесь есть на носике, на кончике, есть свое лезвие, точилка, скажем. да, Можно выдвинуть и наточить. То есть, сейчас я это делаю в исключительно редких случаях. Только если мне вот что-то вот прям четко-четко, то точно-точно надо сделать. Тогда я подточу. А так, по большому счету, какой-то из гранью... Какой-то из грани грифеля чертишь и нормально. То есть этого вполне себе достаточно. То есть фиксация достаточно удобная. Удобно можно как в нижний карман, так и в верхний карман вкладывать. Преимущество то, что он в колпачок сам вставляется, грубо говоря, и не выпадает. То есть если его чуть-чуть подальше задвинуть, то он вообще плотно сидит. То есть очень удобно, комфортно. Всем рекомендую. Это хорошая вещь. Здесь кнопочка есть, которая выдвигает грифель. И также для замены нажимаешь и вставляешь грифель. Что касаемо недостатков те, по тем рабочим моментам, которые были. На моем карандаше стал грифель проваливаться. То есть не особо держаться. Чуть-чуть посильнее нажимаешь, и он как уходит вовнутрь. А на втором карандаше, там наоборот, он не выдвигался. И то есть это следует тому, что нужно... Регулярно, скажем так, вытаскивать полностью грифель и его обстукивать, обдувать ну, через компрессор или через что-то такое. Щечки, которые держат э, сам по себе грифель, они просто начинают, ну как бы замыливаются. И поэтому он у меня не держался, то есть его можно было просто руками двигать. Ну я вытащил грифель, постукал, постукал, ну в общем прочистил и все нормально получилось. А на втором карандаше там получилось так, что он не выдвигался вообще. То есть перестал выдвигаться, поэтому там чуть-чуть нужно было разобрать. Все равно все сводится к тому, что нужно просто делать регулярно обслуживание. Разобрать, снять, почистить, продуть и опять работать. То есть я, по большому счету, сейчас очень доволен. Размер всегда одинаковый, он удобен, он понятен. Плюс еще ребята у нас, мы в дождь работали, два дома рядом делали. Ребята пользовались старыми карандашами, а мы уже такими пользовались. И... У них карандаши просто под дождь попали и начали разваливаться, грубо говоря. То есть все раскисли, размякли. Поэтому я рекомендую, покупайте пика. Есть э, вот такая, я считаю, это плотницкая версия, он узенький и тоненький. А есть еще для каменщиков и для чего-то такого, где квадратный грифель достаточно толстый. То есть очень тоже удобно будет для разметки, кто по бетону чертит и так далее. Для них все-таки вторая версия будет более... Такого большого грифеля преимущественно. А на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.